Здравствуйте, садовые герои! Мы продолжаем рубрику «Охотники за я расскажу о человеке, фамилия которого переводится как Липа. Человек, изображение которого знакомо каждому шведу, ведь его портрет украшает банкноту в 100 крон. Человеке, который разработал таксономию – и это позволило биологии стать самостоятельной наукой. Человеке, который осмелился отнести человека к животным и поставил в один отряд с обезьянами, отнеся их в отряд человекообразных. Человеке, имя которого известно каждому из вас. Сегодняшний рассказ посвящен Карлу Линнею. Легенда гласит, что когда маленький Карл плакал, ему в руки давали цветок, и он тут же успокаивался. Так это или нет, мы не знаем. Но точно известно, что с раннего детства ребенка привлекали растения и работы в саду. Маленькому Линнею выделили небольшой участок, где он был полновластным хозяином. Домашние шутливо называли его сад Карла. Когда малыш подрос, его отправили в школу, где он должен был постигать науки и в итоге пойти по стопам отца, стать пастором. Но Линей настолько плохо учился, что учителя предложили родителям забрать его из школы и отправить изучать какое-нибудь ремесло. Наверное, так бы и поступил отец Карла, если бы не его старинный друг, преподававший в этой же школе медицинную логику, Юхан Стенсон Ротман. Ротман увидел в ребенке будущего врача, уговорил ректора и родители оставить ребенка в школе, а сам забрал к себе, чтобы готовить к поступлению в университет. На протяжении всей жизни Ленней встречал людей, которые ему помогали. В школьные годы это был Ротманс, затем профессор Стабеус, который пытался помочь молодому студенту, нуждавшемуся в деньгах устроив его своим секретарем. Но у Карла был такой ужасный почерк, что пришлось отказаться от этой затеи. Затем судьба столкнула его с Олафом Цельсием, который взял юношу в свой дом, где он написал свою знаменитую работу Ведение к помолвкам растений». Эта работа произвела огромное впечатление на профессора Рудбека, который, в свою очередь, представил ее научному Упсольскому научному обществу и, вопреки всем правилам, сделал второкурсника своим помощником с правом чтения лекций. Лектором Линей оказался блестящим. Аудитории были переполнены. Этим могли похвастаться не все профессора университета. Впоследствии, чтобы отблагодарить и увековечить имя своего друга и учителя, профессора Рудбека, Линей назвал цветок, привезенный из Америки, его именем – Однако Немного времени спустя Карлу пришлось покинуть Упсульский университет. Не всем понравилось, что яйцо курицу учит, И началось разбирательство, на каком основании человек без образования и статуса преподает. Линей уезжает в Голландию, чтобы официально стать депланированным врачом. После защиты звания и получив обязательные атрибуты врача шелковую шапочку и золотое кольцо, Линей направляется в Амстердам затем посещает Англию, заглядывает в Париж, так сказать, налаживает связи. В то же время он печатает дело всей своей жизни – Система природы. Первое издание состояло всего лишь из 14 страниц. Это были в основном таблицы, отображавшие классификацию Полинею. Дело в том, что латынью на тот период почти не пользовались. Растения и животных называли, как Бог на душу послал. Это вызывало большую путаницу и сумятицу. Линей же разделил все на три царства – животные, растения и кристаллы. Эти три большие группы впоследствии нашли отображение в его гербе, где яйцо было поделено на три сектора, символизирующие животные, растительные и мир кристаллов. Хотя впоследствии сам же Линей признал царство кристаллов ошибочным. Линей предложил структурировать животных и растения. Он предложил следующую классификацию – царство – отряды, семейства, роды и виды. Система природы выдержала множество переизданий еще при жизни Линнея. И если первое уменьшалось на 14 страницах, то последнее 13 издание представляло из себя увесистый том из 6257 страниц. Находясь в Голландии, Линей получил достаточно большую известность. У него была обширная врачебная практика. Он мог спокойно заниматься своей любимой ботаникой. И особого стеснения в деньгах Линей не испытывал. Но, несмотря на всеобщее признание, Карл всей душой стремился обратно в Швецию. Там были друзья, учителя, семья и, и невеста. Незадолго до отъезда он сделал предложение дочери городского врача, Сари Луизы Мураа. Она прождала его пять лет. Они поженились, и впоследствии у них родилось семеро детей. Правда, вернувшись в Швецию, Линею пришлось все начинать сначала. Всем было плевать, какой статус у него был в Голландии. Линей жаловался, что врачебной практики почти не было. У него не хотели лечиться даже лакеи. Но благодаря таланту и упорству Линей в итоге получил обширную практику, признание и уважение в научном обществе. Карл Линей – один из немногих, кто не просто смог увековечить свое имя в истории, но и получил признание еще при жизни. Его называли князем ботаники, а его учеников – апостолами Линее. Принято считать, что их было 17. Самым известным считается Карл Тунберг, самым первым – Кристофер Тернстрем. Но на самом деле их было намного больше. Не все они вернулись из экспедиций. Многие погибли, как погиб от лихорадки первый ученик Линея. Его жена так и не простила Карлу смерть своего мужа. Она публично назвала его виновником в том, что ее дети вырастут сиротами. После этого случая в дальней экспедиции Линей старался отправлять не женатых, или бездетных учеников. Ему привозили растения не только непосредственные ученики, но и ботаники из других стран и даже континентов обменивались с ним семенами, черенками, саженцами. Многие влиятельные семьи отправляли в Упсольский университет своих детей. Так двое из Демидовых приехали в Швецию и стали его слушателями. Они сохранили теплые чувства к учителю на всю жизнь и даже по возвращению в Россию поддерживали связь с Линнеем. Учеников и последователей у Линея было много, гораздо больше, чем противников. Может, они побаивались Линнея? Хотя биографы пишут о том, что Линей никогда не поднимал пущенных в него стрел. Позвольте не согласиться. Когда Иоганн Сигизбек, человек, благодаря которому медицинский сад в Санкт-Петербурге стал одним из лучших в Европе, выступил против учения Карла Линея о существовании полуурастений. Говоря, что бог не мог допустить такой безнравственности, обиженный Линей прислал Сигизбеку пакет неизвестных семян с названием неизвестного доселия растения. Кукулус ингратус, то есть кукушка неблагодарная. Когда семена взошли, оказалось, что это хорошо знакомое Сигизбеку растение. Сигизбекия ориенталис. Растение, которое Линей в свое время назвал в честь него самого. Или Жорж Луи Леклерк, граф де Буфон, поплатился за то, что не совсем разделял строгую формальную классификацию Линея. Он предлагал классифицировать флору и фауну не по морфологическим принципам, а по поведенческим. Он считал, что такая классификация привлечет больше внимания и к ботанике, и к зоологии. Линей назвал одно из самых ядовитых растений семейства гвоздичных буфонией. Но и этого показалось мало. Всем известная серая жаба тоже носит имя великого ботаника Буфо-Буфо. Досталось и пизону, так как одно из очень колючих растений называется пизантея. Ученикам Линея тоже доставалось, если они вдруг переставали разделять взгляды своего учителя. Именем Барваля назван первый послен, росший на свалках и бедных почвах. Линей назвал его Барвалия низменная. А когда Барваль быстро стал подниматься по карьерной лестнице, Линей следующий вид посленовых из этого рода назвал Барвалия возвышенная. Ну и на пике конфликта ученика и учителя появилась Барвалия отчужденная. И таких историй много. Давая имена растениям, Линей или возвышал, или принижал своих коллег. И тем не менее, готовя этот сюжет, меня все время не оставляла мысль, что я что-то упускаю. Линей так и остался для меня загадкой. Безусловно, Линей был талантливым врачом, преподавателем и ботаником. Но талантливых людей много – и это не объясняет тот факт, почему научное сообщество так легко и безропотно приняло его классификацию. Не может это объяснить и тот факт, что церковь не предала анафеме Линея, когда он отнес человека к царству животных. Любовь к порядку и растениям сложно объяснить восхищение Линеем Линнеем Жан-Жака Руссо и Гетто. Много непонятного в его биографии. На мой взгляд, Линнея обладал редким даром убеждения. И как знать? Может, нам повезло, что мальчик из небольшой шведской деревеньки увлекался описанием цветочков и животных, а не политикой или военным делом. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!